Всем привет, друзья! Ну что, вот, почистили мы свинок Начали мы в 6 часов, пока еще земля на поле была замерзшая Для того, чтобы можно было все это вывести На улице сейчас у нас, наверное, уже часов 11, может 10 И устал трындец Так, это кабан Это по второму разу мы случили свинку Это по первому разу Это нз Погода у нас великолепная Последний рейс мотоблока но это еще не все нужно почистить крыльчатник поэтому мы не вывозим будем чистить крыльчатник так жинка вышла говорит нужно это разделить было голошейку и наших поместных кур поэтому мы порезали им это, порезали крылья чтобы уже не летали и отделили это здесь у нас голошейка, крылья блин секатором разом довольно так прикольно интересно так вот, друзья, одно яйцо уже снеслось. Скорее всего, черника. Нужно пару нащадков все сделать здесь. Потому что здесь мы практически эксплуатировали. И были в прошлом году здесь утки. Утки. Ну, какая-то черника. Их у меня три. Какая-то черника снеслась. По поводу яйца, друзья. Ну, вот так вот. Вот еще молотки. Небольшое яйцо. Ну все же будем сейчас выбирать отдельно, для того, чтобы уже знать, что у нас именно отдельно голошейка. здесь у нас другая ситуация. Здесь у нас цесар и куры. Разноплановые, как они называют. Все боятся выйти, потому что мы им чики-чики делали. Так, несутся там, блин, почему-то здесь не хотят, а вот там на полу несутся. Их штук 15, наверное, может, 18. Ну, вот, видите, несется на земле. Собака Ну, будем что-нибудь делать Не знаю, кто еще делать Ну, будем Так, всех крылья обрезали Сорено Цесарь Вот как так, так гоняет всех курей, блин А тут так прячется Трус ох, трус Так, дети пошли в магазин Дети пошли в магазин с женкой Ну, а я тут пока Пока так Ну, вот, вывозили Это Это старое, И эти это под горбузы, так что пойдет. Огород а большой, места хватает. Так, заложили мы инкубатор на 63 яйца не сушку. А, сколько там? Дни уже 4, плюс-минус. На 3 или на 4 апреля будут цепляться. Так что кому если что нужно будет, обращайтесь. Все, покажем и расскажем. Сейчас покажу. Ну, температура скачет: 37. 30 и 37,9 плюс-минус. Заказали мы с снета. Потом покажу сайт: влагомер, ядрометр, и еще датчик температуры дополнительно сюда. Отверстий здесь как вентиляционных много. Поэтому мы вставим. Ну и все, друзья, вам покажем. Так, ну вот, честно говоря, не мыли ничего такого. Как получилось, так получилось. И сразу же все заложили. вот так. Все, все яйца домашние, поэтому не пришлось покупать. У нас в Беларуси, если покупать на инкубацию яйцо, грубо говоря, одно яйцо, рубль примерно. Поэтому 63 яйца, 63 рубля тратить, пока я, ну как бы, пока я, тем более и свои куры. Вот так. Водичка там внутри, все хорошо. Ну что, Идем дальше в крыльчатник. Пока крыльчатник дети уже заколупали. Папа, делай нам это. Скворечник. Скворцы уже прилетели, поэтому надо сегодня как-то его пробомбашить, Придумаем. а то стоит уже давно, недели уже три. Ну ничего, сегодня мы повесим его. Вот так, честно, выходишь, любота, приятно, Ой, походка, но правда все равно курточков надо, без курточки никуда. Так, нам нужно еще сюда баньку перевести. Так что если будете с нами, все увидите, друзья. Басик поставим летом. Красотень! Так, по поводу кроликов. У меня два молодых самца. Уже подросли, как положено. Вот один и вот второй. Этот светлейший, это темнейший. Ну, и этого я запустил в работу. И этого я запустил в работу. А, тут сено трухи сняли. Слушай, поэтому сено им... Сено, сено. Так, здесь вот так. Видите, все здесь нужно сейчас убрать. Почистить. Но это будет целый мотоблок, честно. Не меньше. Так. По мамкам из серебра у меня одна крыльчиха. Она уже котная. Вот ее помет. Сейчас покажем, какой помет. Я его рассадил. Так. Вот здесь три крольчонка Это ее. И вот здесь еще два крыльчонка. Вот так. Вот два крольчонка. Так. Здесь у нас просто бляши. Так, так, так, эти тоже карандаши. Так, прикрою. По мамкам, по мамкам у нас из серебра еще. О, видите, вылезли красавцы. Талисманчик. Талисман. Прикольная. Так, это раз. А, нет. Вот это одна девочка. Это ее дочка. Это дочка. А это из другого помета. Вот она. Она уже покрыта. И эта девочка тоже покрыта. 12.03. Поэтому ждем. Итого, мне получается в настоящее время 4 девочки. Две а с одного помета, грубо говоря, Мать и дочь. А еще две разные. Поэтому мальчики есть. Девочки на случайные есть. Но это если есть, все, это будет... будет хозяйство живо. Да, да кролик. Кролик хороший. Здесь всего лишь три крольчонка. А нет, не в этом нельзя. Здесь вот такая красота. Красотень. А вот где-то у нас три крольчонка. Где-то вот здесь. Вот здесь три крольчонка. Вот там три крольчонка. Ну больших. Здесь уже вот такая красота подрастает. Уже все вышли. Ну под себя, блин, много это. Сенат сказать. Вот, видите, является, все таши. Все, друзья, не буду затягивать видос. Основные наши эти, э, мероприятия э, за выходный день я вам показал. Э, как мы живем, э, я показал. Так что всем здоровья, друзья, счастья, семена, бал, благополучия, мирного неба надо головой. Всем, всем пока. Подписывайтесь. Комментируйте, задавайте вопросы, если какие-то у вас появились. Будем на связи. До встречи.